Для меня честь прожить обучение и сертификацию в интегральной коучинг-школе и стать профессиональным коучем. Коучинг позволил мне осознать, что в нас есть ответы на наши вопросы, что мы живем в контексте, который сами создаем. Моя практика приносит мне огромное удовольствие, поскольку она помогает людям продвигаться в самых разных запросах. Специальность коуча это не просто знание инструментов, это личная трансформация, которая необходима для того, чтобы инструменты действительно работали. Я благодарен Алле Днепровской, Лилии Белоусовой и команде «Живое дело» за то, что они в нас вложили. Спасибо.